Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Мелкон, Меня зовут Никита, и мы продолжаем играть в калисты ча-протоколы ча-да. Superiority... Э -э -э, как бы сразу сел записать после прошлой серии. Ну, думаю, по антуражу, всему, по, -по одежке, даже ты понимаешь, что и как бы у меня тут времени. прошло немного у тебя может быть много. Потому что серии монтируются, с ума сойти сколько. Потом загружаются с таким интернетом еще больше. <с yeah> так. Это раз, это раз, это раз Два Тут Не могу так сократить, нет? Ну ладно, пойдем пешком а, Это раз, два Два, два, два Два А что у нас под номером два? Осторожно у нас под номером два А, и все-таки нас разделила Судьба судьбинюшка Пойду один, okay. ладно Я в порядке, Thanks. спасибо Вижу другой путь you. Встречу тебя там Давай Будьте осторожны. Здесь хуже, чем я думала. Так, а что два? А что два? А, два! Вспомнил, что под номером два. Крест, люди Х. здесь живут люди Х! А, под номером два, под номером два у нас... Э, то, что у меня просто не будет другой возможности потом записать, поэтому записываю все подряд. Это Единственный выходной. Единственный выходной. Сейчас выдался, все, завтра уже на работу. Завтра уже работать, работать, работу. А то в свободное от работы время всякие тех занятия Здесь все обрушится. Старайся об этом не думать. Значит, в свободное от работы время всякие тех занятия, зачеты, экзамены, черт, да? Ты как? Да не очень. Гаврила же осторожно. Ну, блин, а кто же знал, что работа такая? Кажется, что учиться придется еще во время работы. Я ж не знал. Кто бы сказал, я бы не поверил. Ладно имеем что имеем прорвемся прорвемся Вот тень большой носик если все если все вот прям вот вот прям сложится прям я не знаю прям капец с ума как сойдет прям офигенно как сойдется и интер с интернетом смогу разобраться то возможно у нас в конце февраля стримчики подъедут если честно по стримчикам скучаю вообще с ума как прям капец как скучаю по стримам а если ты вдруг смотришь эту серию Нашла лестницу, спускаюсь. Молодец. Ну, это вниз не мог бы В принципе, можно было. Чуть-чуть, самому приседать Джейкоб. ё мог бы сам проиграть сцену приседания. От перепрыгивания. Так. М -м, короче, вышел Форс Полкин же, да? Я говорил в прошлой серии. Но не договорил. А -а но... Играть мы в него не будем, потому что он на Сонику пятую и на, комп, а на компе, получается, компа у меня нет, потому что... Сюда! Насла суж... Нашла... Нас... Нашла служебный проход. Что такое? Язык? Ты куда делся? Вернись. Идем здесь не... И Че? Здесь недалеко? Да? Вот показалось, здесь неловко, что-то такое. <laughs> Ладно. А, ну вот все, мы с тобой состыковались. Еще несколько шагов. А, ну я не дойду. Ну, конечно, я не дойду. Чёрт, надо валить. Куда я, будет? Ну, возьми меня. Я иду. Ну уже, ну уже. Ну ты что каши мало ела, мать? Джейкоб! Джейкоб! Ну да, ну я так и знал. Где мой чайок? Я щейка себе пошел навалил. Ну, чайочек буду пить. Да какая у меня модная кружка. У тебя такой нет. Давай. Чаёчек это вообще тема, не знаю, прям стал любить чаёчек, прям с ума сойти Прям не могу уснуть без кружки чая Ну, в смысле не надо, там всякие печенье, конфетки, тихо, волосы, куда? Тихо, надо же красивым быть, типа, держать марку, лицо, имидж иметь... Ты шо, все разбегутся, ты шо? Этот, не то, что там чай перед сном с печеньками, там типа вот с конфетками Не, а просто кружку чая в себя ввалить и все и спать, Опять какие-то яйца. А тут-то несколько. О, Кто ты? Это какой-то погнивший, погнивший этот. Погнивший зомбяк. Что, ну ешь меня? А что, слепой? Или ты глупый? Ой-ой, подожди. Кажется, идет превьюшечка. Ой, превьюшечка идет. Ой, пришла. Мыльная превьюшечка какая Какой ты замыленный, слушай, камер А почему такое мыло? Прям вообще ужас, какое мыло Он как будто весь в соплях Джейкап, объясни, откуда такое мыло? У тебя сейчас спали Палива давно пора было сваливать, но я вижу намек, намек понятен, блин, а чё ты не долетел, почему? -то? А почему не получилось? А вы чё? А вы куда? А в очередь? Пошёл вон, следующий. А я видел там чувак тоже живой стал. А ч, блин, не 10 человек сразу бьёшь, Джейкоб? Что там мутант вылез, да? Плохо. Убил. Хе! А ч я всех раскатал тут так просто? И почему тот чувак не долет? Тут было за хрень. Отдай. Не знаю, как, но эти твари и здесь есть. Они другие, старше. Реагируют на звук. Отдай, ну! А что-то надо попробовать найти транспорт. Не, ну какие-то хиленькие эти пацаны. А где второй? Тут же второй где-то валяется. Подожди, а где еще один? Я не могу уйти без ресурсов. Вот один. Вон второй, а третий Где? я уже забываю где вас валю ну, ладно все еще полчаса искать буду. так ну типа стелс я понял почему только вот этот не долетел чего жопа жирная настолько стелс так стелс стелс мы можем стелс мы могем. если тут кто давно сидит на канале знает, что я стелся просто хоть куда стелс вот стелс это вот ну вот я не знаю Стелс это ж вот когда ты две с половиной секунды не видим для противника, а потом он внезапно тебя замечает, да? Это же стелс, я ж ничего в в терминологии не путаюсь. И куда ты пошел бегать мне еще за тобой? Двигаться тихо. Спасибо. По-моему я технику стелса уже изучаю побольше вашего. До, до, до, до этой подсказки я уже, не знаю, серии 15 уже пытаюсь понять, как стелс здесь работает. Я там видел чемодан светился вдалеке. Я хочу постречу здесь. А мне куда? Слышь, Опять блин, блин развилки эти. Ненавижу. Ненавижу развилки в играх. Ладно, пока ползем чаек попью. Сейчас как-то ножкой топну. Тут чувак. А почему? А нихера ты не попутал, а? Ты ничего не попутала, это был стелс, вообще-то. Куда? Стелс, вообще-то! Стелс! Бляха. Мне надо на шипы закинуть. Почему не лег на шипы? Тихо. Тихо. Быстрее. Тихо. Получил погубать никуда. Есть такое. Плохо. Плохо. За спиной, потому что Большого я вырубил Тихо Главное не спешить Не спешить и тогда все нормально будет Ну капец, вот этот чувак из стены вылез Я так и знал, что за этим чемоданом пойду И какая-нибудь херня случится Но я думал, если я буду сидеть, это будет стелс Он типа вылез, но он же меня не слышал я же типа стелс. Как он меня спалил? Нечестно, между прочим. Но я думал, вот этот вылезет. Или какой? Тут никого не было. Добыл. А ты че не вылез то А! Извини. Ты спал? А все что ли? А, нет, и все. А че? А че у тебя кишка сразу вылезла? Если сейчас все сначала, это, я, я... это не честно. Капец, это как так-то? Ой, блин. В прошлой серии даже у нас не было экрана загрузки, потому что я даже ни разу не... А, нет, ну один раз я это какого... Отрубился, когда летал в тырку, чуть-чуть не попал. Но это не считается. Это не считается, это глупость. Блин. Я так хорошо, методично, прям не спеша. Аккуратненько сейчас вот эту толпу разнес, так прям, прям красиво. Прям, ну вот, прям аккуратно, прям, ну, прям. Я даже не пытался спешить делать вот эти как о, Захваты телекинезом, чтобы кидать их в шипы. Потому что знал, что пока я это буду делать, меня расчехлят очень быстро. Ой, блин. Зря они добавили вот эту мотацию, ты начинаешь, блин, паниковать. Вот лучше сразу, вот, выпускали сильного врага, ты знал, что он сильный, что его надо бояться, что он бьет очень больно, как бы все. А вот это, блин, вот ты начинаешь у него еще влазить, и ты такой, типа, еще куча врагов рядом. Ты не понимаешь, что то ли в этого стрелять, то ли его гасить, то ли аккуратно пытаться с другими бороться. Так, ну ладно, мы последний раз это как, вот эту загрузку проговариваем. Поболтаем во время этой загрузки, а следующие загрузки, если будут, будем пропускать уже. Потому что ну их нафиг, они грузятся по миллиард лет. Ну блин, ну капец. Все сначала. Терпеть ненавижу. Может сразу? Ну, блин, ну капец. А чё не 10 Куда троечку прописывать? А можно тебя? Ой, блин, извини, я пытался тебя кинуть. Ну ладно, я, наверное, подхилюсь на всякий случай. Ну видишь, я ж тебе говорю, я знаю методики стелса все. А ты какой стелс? Какой из тебя стелсер? Я ж говорю, все, у меня по стелсу пятерки. Если не шестерки. Подожди, где еще сопля? Вот он висит. Давай затопчу, пока он не встал. Так можно было, да? Ты откуда взялся? Подсечку такую, видал? Тихо, свою клешню назад в соси. ну его не было здесь. Так, ладно, стелс. Ради чего это было? Ради шести патронов, да? Я понял. Так, ну мне по-любому сюда. А что в той стороне? Ой, уже кто-то там... Кто-то там крокочет. Этот хищник. Хищнику так знаю что-то делают. Этими частями, так. Вот такой, короче, фигню не вот делать. Я не могу это делать. Не, я могу и сейчас потренироваться. Я смогу сделать, но... Сейчас, блин, на тренировке еще тратить время. Это что, с ума сойти? Чуть-чуть написано? Don't make a sound. Не издавай звуки. Да блин, ты все равно в любом случае, если они такие ушастые, ты в любом случае будешь какие-то звуки допроизносить. Да а ч ко мне идешь? Подожди, я пошел. Меня здесь нет. Как ты хитрый. а? Вот все, теперь я пошел туда. Так я в какую сторону, не в ту или в эту? А ты куда пошел? Где нет подставы? Да блин, есть! Ну а, давай ты вернешься, а, по-хорошему Давай по-дружески вернись А там вдалеке есть что-то? Ну-ка, а, подожди, ногой смотри, смотри. Видал? Видал? А? Идет, идет, идет, блин. Че, опаздываем? Стелс. Давай ты на меня сейчас наступишь еще, да? Ну, ты вообще дурачок. Он на меня уже наступил, блин. Взял меня. Не спалил меня. Мне, походу, сюда или куда? Не в ту сторону или в эту, я понять не могу. Не походу в эту сторону. Или в ту. Тут секрет. Да вы повылазите, сулочи, я знаю. Давай ты сам придешь. Не придешь? Ладно. А, придет. Постань. А ничего ты не попутал, а? А, я знаю твои троечки Ну-ка на выход На выход с вещами отсюда Выгнали его Так, дальше Так, тут же ничего нет, да, у нас? Точно ничего нет? Прям сто процентов Ну ладно Так, давай следующий Кто? Ну давай ты будешь Тоже мутируешь сразу. Да, ну так нечестно, вы их мухлюете. А троечка где? Сегодня без троечек, что ли? Давай. Эй, а что? А как одной рукой троечку прописывать, ты не знаешь, да? Ой, а как это? А, а что делать-то? А как это одной ручкой-то я не могу, да? Да И... что за них так мало дают, охренеть. Это все просто мега стелсер. Это еще один. Ну, последний. А, или это нет. А, нет, все правильно. Спускайся. Топчи, топчи, вот топчи, топчи. Нормально. Ну, походу, сюда, по всей видимости. Блин, ну я сейчас назад уже не буду возвращаться, там скорее всего нычка просто. Ну ладно. Нычка и нычка. Окей. Будем иметь в виду, что там нычка. да да да он с патроном, кстати? Мне нужен 3D принтер срочно. Так, кстати, перезарядиться надо. Я могу перезарядить эту штуку. А у меня полностью заряжена. Я не знаю, я не понимаю, как она перезаряжается вообще, сама. Странно. Так патроны есть? Нет, ладно. Я что-то мало патронами пользуюсь. Да мне дубинки хватает. Нафига мне много патронов? ч че Ну давай хоть еще одного по стелсу что ли вырубим. Да ты слишком быстро бежишь! Не убегай. Пожалуйста, не беги от меня. Стелс. Опа, люди икс опять. Такс. Я еще буду угорать, если я в секретку пришел. И что? А что выполз-то? Короче, это старые монстры. Это прадеды этих монстров, короче. Или деды. <свят> Неважно. Ну, тут суть ты уловил. Те молодые, бодрые. Эти старые, тухленькие. <свят> <свят> <свят> ну, в смысле, в плане то, что я имею ввиду, то, что они уже все, они, ты видишь, они уже тут гниют. Про них тут уже все забыли. Опа, хилочка. А, это не хилочка. Ай! Это чемодан. Это нычка? Nice. Так, я в нычку сходил, что ли? Подожди, у меня места нет. Как это? И что делать? А места-то нет? Подожди, я на газ затекла. Я назад вернулся. Подожди. Я куда иду вообще? Нет, это не назад. назад. Я внычку сходил, прикинь. Офигеть, я все-таки внычку сходил. Обманули меня. Хулиганье. Али, подожди, это не... Я запутался, если честно. Чуть-чуть. Я что-то этого места не помню. Где я и кто я по жизни? И куда мне? Так, вот сейчас как-то я... Вот сейчас как-то я даже и что-то... Тут мои полномочия как бы все. Опа. За красной турбой опять следовать. А куда мне идти-то? Что-то я как-то потерялся чуть-чуть. Ну, там что-то светится, а как мне туда попасть? подожди вот Don't make a sound Это я понял I Don't, don't make a sound Так, ладно, может мне как-то Подожди, я по-моему как-то же тоже спускался и шел туда или, или это другой коридор А, так, блин, все, я понял Чуть запутался я там проснулся в той канаве все я понял чуть- -щу, щу чуть запутался а теперь чуть-чуть щу разобрался что здесь много вообще снова один. а погромче орать а это двое А если я одному воткну второй услышит меня а, а третий меня услышит не ну если рядом стал сделать по-любому услышат да блин, ну вы что толпой-то ходите? Ой как блин, вы качкуны ходят вдвоем а? Так, Ладно, я пошел В угол щемюсь просто Я не могу сейчас вырубить одного. Блин, блин, блин, вы меня зажимаете. Так, сейчас вот этого вырубаем. Чтоб если тот нас спалит, то сразу просто, короче, ему в лоб прям. Сильным-усильным ударом. Тихо не успею. Просто тупо за ним хожу. Сейчас развернется, вот прям. 360 сделает. Не, ну хоть одно вот тут отдача. А чё трофеечки до сих пор не проглушаются нормально? 27. За них дают вообще просто как не знаю за кого. Есть что? А если найду? Чё, ничего нет? Блин, вот тут нычки делать не в тех местах, в которых нужно. Так, ну ладно, все. Нормально. Эту зону зачистили, никого больше не слышу. Поэтому можно этих попинать, позабирать все, что, что нам нужно. Чё, кстати, по баблу? Не та кнопка. Бабло здесь смотрится, да? Да, блин, не хватает. Не, ну если мы сейчас попродаем вот это все, у нас должно хватить, в принципе, на дубинку. И еще на чем не должно хватить. Блин, на время-то уже, что так много прошло? Я толком нищигошеньки не сделал. Да блин, еще стелс вот этот замедляет на весь процесс, блин. Все, оно заряжено? Нормально. За -за заряжено. Заряжено. Все бутылки колотишь хулиган и долго мне стал сеть загрузка прошла отлично опа стой стой стой стой стой да это не честно не вылазит из этой вот этим мухомора стел а это что не будет вставать все что ли стух Мне не нужны внезапные подъемы. Подъемы внезапные мне ваши не нужны. Поэтому... Это жопка торчит. Не знаю, не был уверен. На всякий случай. Есть кто? Ну это вроде не которая хватает. Так, ладно, здесь посмотрим, что у кого вроде ничего такого здесь нет что это модуль какое-то оружие и чё делать боевого пистолета так а все место то нету блин мне нужен срочно 3d принтер Прям настолько срочно, насколько это вообще возможно просто. У меня все, блин, забито. У меня вот прям все забито под завязку. Ну, либо надо стрелять усиленно. Прям мощно стрелять. Так, Мне даже аптечку сунуть некуда, прикинь. Сюда давай спрячемся и будем... Я думал, какой-то секретный лаз. Ладно, сейчас пройдем. Проскочим, думаю, до 3D принтера доскочим. Напечатаем себе боевой пистолет, может даже. А можно тогда продать этот? Будет. Я, кстати, недавно ä, пересматривал свое прохождение Resident Evil 8. -го. Это самое первое прохождение на канале. Я... Блин. Я так кринжевал себя вообще, капец. Такой там, такой... Мы поиграем сегодня в Resident Evil. Начинаем прямо сейчас. <смех> такой забавный вообще с ума сойти просто, блин. Не так кнопка. Вот. И короче там у меня, блин. Я знал, что это случится. Я знал, что это произойдет. У меня есть одна лечилка. Ой, блин. Ладно. Давай без хилочки полазим. еще вернемся, если позволят. Если еще знаем, что здесь хилочка есть. А, так, на че говорил? Я, короче, по восьмому резику, когда смотрю прохождение, я там такой глупый, у меня там зачем-то ходил с двумя дробовиками, с двумя. Пи... Я пошел, извините за беспокойство. Опа, опа, банка летает, банка летает опа она. Ты чё, банк уронил? Зачем? Тихо. А можно сломать потихой? Ну там то, что будет, я не смогу поднять. Тихо. Так, ладно, и сейчас знаем, что еще одна аптечка есть. Ах ты, мразь, бля. Падла. я только про вас я я, я, про вас, я только блин про вас забываю вообще самые... самый вот прям уродские враги 3d принтер сломанный что не могу использовать потому что враг типа рядом ну так давай я его вынесу Он один? Так, если он один, я его сейчас ушатаю, просто побырик вообще. А ты видел, кое холоднокровие я сохраню, когда спустился, он прям передо мной стоял. Я прям, ну... Типа испугался я, да нет. Лови плюх. Просыпайся. А, я что ты? Всё, можно мне принтером воспользоваться? Был бы благодарен очень сильно. Я бегать не могу. Что? Где? <связывается> <связывается> <связывается> а ты что приполз блин? Я тоже что то на принтере напечатать надо. Плати бабло. Кредитами сейчас расплатится. Загрузка чертежей. А, да. И где он? Это да? 600. Так, смотри. У него емкость магазина большая, урон маленький, устойчивость, ну, такая приличная. Где мой обычный пистолет? Он, да? Так мой пистолет в разы круче. Он, наверное, потому что прокачан, нет? А, если его прокачаю, как он будет? Он, короче, тупо вместительнее. Но он мне... Блин, тогда я и бесплатно не уперся. Так. Погнали. А, Во-первых, можно продать аптечечку одну. Сейчас там поднимем другую. Продать бабло будет. Продать бабло будет. Продать много бабла будет. Продать еще больше бабла будет. Продать место освободиться. И офигеть, просто офигеть. Просто офигеть. Я никогда не чувствовал себя настолько богатым. Так, качаем урон. Прям по-любому. Мы к нему шли очень долго, поэтому качаем. Так, что еще скачаем? Можем, конечно, дубинку прям по максимуму улучшить. Но я, в принципе, не знаю. Я не так часто блокирую, я больше уворачиваюсь. Так, дубинка хорошо. Дубинка огонь. Может, боеприпасы? А, ну это просто боеприпасы покупать. Это у меня нету, блин А у него, я просто не знаю, если на них одни боеприпасы То это Не очень Может, конечно, тогда пистолет лучше докачать чем у меня будет больше урона Я с пистолета-то часто шмаляю Будет вообще прям мощный. Ну, давай. Я просто не знаю, имеет ли смысл кучу оружия, оружия иметь, потом между ними переключаться просто миллиар миллиард лет будет. Так, ладно, пистолет полностью улучшен. Перчатка, тебе нужна пушка, спасибо. Так, емкость магазина будет. Еще хватит мне на нее. Ну, урон сильно мне вкачать не надо, а это что... Позволяет стрелять самонаводящимися пулями Которые окружают врага Звучит интересно, но не знаю Нам не хватит денег по-любому Но емкость... Чего? 400 мне надо А, это не тот <сviro> <сviro> Так, устойчивость лучше Урон немножко Ну, блин, устойчивость Конечно, такое себе Можно потом будет в урон вкинуть чуть-чуть денег Ну, давай UJC is not responsible for any defects. Так, теперь идем забираем бабло Ой, бабло аптечка Ну, неплохо Мы так, в принципе, неплохо вкачались Мы урон вкачали в этот какого Оружие с режимом э, альтернативного огня обладает больше огневой мощью, но расходует больше боеприпасов. Нажмите и удерживайте кнопку L2, чтобы перейти в режим прицельния. И используйте кнопку R1, чтобы воспользоваться более мощным режимом альтернативного огня. А у меня такой есть? А у меня такого нету, что ты мне рассказываешь? Так, аптечка 1. Аптечка 2. И аптечка 3 сейчас будет. А, я сейчас уже не, под... а, не поднимусь. Поднимите, пожалуйста, там аптечка. Нам надо ее забрать. У нас будет три аптечки. Нормально. Место мы освободили. А, где она? Вот она. Ну, все прекрасно, смотри. Что светится. А как это тебя... А, мне места не хватило, точно. Ну и все четенько. Целая куча аптечек. Сейчас бы сохранение еще прошло Сколько сохранений было? 9 минут назад, офигеть А если я погибну сейчас? А я могу сохраниться так, чтобы у меня Сохранилось так, чтобы э, Как бы вот на этом месте а? Давай я как-то сохраню на всякий пожарный а, Ручное сохранение, да Нет, зачем новое? У меня же есть старая где-то Вот, ну да, конечно Еще и новое буду создавать, офигеть Удалить не надо ничего удалять Смысл, если мне хватает Тихо, нога а, Нога затекает в таком положении сидеть На подухах сижу Не на стуле Блин, автосохранение Вот ты издеваешься Так, стелс Так, сопли Ага Тут все поразло этим грибком Это, это уже за ласту фас пошел Тихо, я тебя вижу, собака такая А может он не встанет, давай проверим Может он не встанет Дин -дин -дин -дин. А чё встал-то? Знаешь. Кто нарушил мой покой? <свист> Ч стоишь-то, да? Я тебя завалю. А не работает. Нет, стелс атаки. И пройти его так не могу. Ну, лови. Опа! <свист> <свист> Так, двоечки не было. Тихо. А! У этой пушки есть альтернативного огня. А чё за прикол? Надо посмотреть. Я только увидел сейчас подсветку красную. Типа, походу, да, есть. Сейчас посмотрим. Так, ползем. Надеюсь, это выход. Надоели мне эти плесневики. Где-то крохочет, сейчас хватит меня. Ну да, конечно. Это мультики пошли. Не достал. Я же говорю, как бы тихо он не полз, все равно они его слышат. И возможно, прям без паля. Это было близко, говорит. Сейчас, сейчас нас кто-нибудь найдет. Где боссы? Не думал, боссы в игре. Да ну! Давай! А, че? Кау. Тио. Кау, чего? Кого чего? Уп, сохранение. Опять большие пространства, а. Не люблю большое пространство. Большое пространство это значит маха, что-то значит заруба, это значит все. Опа, еще деньги. Еще денежки. Это плохо. Назад я возвращаться не хочу и, скорее всего, не могу. Ладно, пойдем. Ага, вижу там взрывную бомбу. Да то, что тут раскидано по окружениям, оно все ситуативно так раскидано. Я тебя увидел! Я тебя видел, зараза такая! Я поздно тебя увидел. Выскочила вот, как куку, блин! Как черт из табакерки, блин? а? Это... стелс на ну. типа спали етить вас здесь вы чё а как же стелс У вас слишком много здесь для стелса вы еще в обнимку бы с друг с другом ходили пацаны Ой, не люблю я стелс уровни если честно вот прям терпеть ненавижу Давай сейчас вот этот проходим момент и все. Будем заканчивать. Я думаю, как раз время будет. Ну и что, ко мне кто-нибудь подымется? Тут же подымался один. Ну и что вы тут хороводы водите? Вот блин, ах, хоровики. Хоро... Хороводовики вот так даже. Посмотрите, друг на друга уходят, и как мне стелс сделать? Вот как мне играть в стелс, если не друг за дружкой ходят? Вот этот отделился, ладно. Чё это? Ты что толкаешь шестерёнку? Стелс, лови. Спалился? Ага, 10 раз. Да вы походу не слепые, вы глупенькие. Так, ладно, этот отделился. Так, а ты чё сюда идешь, так уверенно? Разворачивайся. Срочно разворачивайся. Блин, козёл, а. Ладно. Ладно, стелс. Ладно, стелс. Раз вы любите друг с другом тут сидеть, вот, вот, вот сюда же рядом тебя с товарищем положу. Так, ладно, дальше. Вот тут безопасная зона, я понял. Тут вот прям безопасно. Так, я, в принципе, мог сейчас вырубить его. А ладно, сейчас они поменяются местами, в принципе. все портишь? Разворачивайся. Молодец. Так, ты. Опа. Так, ну и все. Я бросил его к твоим ногам. Так, а тут есть что полутать? Да, вроде нет. что ты далеко пошел. Ладно, пойдем за ним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 у меня время знаешь сколько сейчас 10 утра мы с тобой две серии уже записали прикинь встал с утра пораньше специально ради вас все для тебя видосы и колиста. для тебя патроны тракториста дневник взял взял все деньги слил в этой серии капец столько копили взялся слил Так, мне сюда а теперь мне сюда. А теперь сохранение. Нет, опять в какую-то клоаку. Ну что ж такое? Оп, сохранение. Опа, сохранение прошло. Оп. И вот так вот. Чик. Напряженный Джейкоб. Да? И на этом мы, наверное, сегодня закончим. Да? Нормально. Да нормально, ну че ты, ну, ну будет еще колистыще, я думаю, нам до конца не так далеко, в принципе, осталось. Надеюсь, я надеюсь. Подписывайся на канал, ставь лайк, не забывай оставлять все комментарий комментарии, подписывайся на социальные сети, все ссылочки в описании, и мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.